So I don't even bother Подписать я. Сегодня мы играем в мод и сегодня у нас юзер Арбуз. Снимал я это на сервере Вейзерс РП. Если что, IP будет в описании. Я вам гарантирую то, что этот выпуск будет 100% урожайным на дебилов и придурков, а особенно малолетних придурков, которые вообще не знают никаких правил на сервере, на котором они играют. Давайте сделаем так. Я делаю вам контент, причем контент охеренный. А вы можете собрать, попробовать 3000 лайков, даже не попробовать а собрать потому что у вас-то 100 процентов получится никаких трендов и рекомендаций нет этого не светит но просто потому что цифра красивая и хочется ее увидеть на этом ролике в общем начинаем о они сейчас будут меня лицом к стене ставить смотрите сейчас лицом к стене быстро нет лицом к стене нет Нахуй пошел, блядь. Ты при людях ну, это делаешь. Похуевший? Эй. Окей. Сука, ну это ж типичная гарисмодовская хуйло, которая даже правил игры за эту профессию не знает, как минимум. Как минимум, любой, кто играет за бандита, должен знать, что воровать или же там как-то грабить кого-то в людных местах Нельзя. Ему же на это похер. Он зашел сюда просто постреляться за бандита, думая, то, что он реально знает правила игры. Но потом администраторы я ему обратно объяснят. Сейчас вызываем админа. <кском> <как> Хуй путала, блядь. А, блин, имя палится стопроцентно. А вы не считали бы важное место у нас там ку Нет, для начала, и хотел и админа дождаться. Военный. А, а, ну нужно. Уже, нужно. Смотри, а, проблема такая. Я иду. В людном месте начинает меня грабить поцик а, лакост. Комендантский час от То есть он к стене, это ограбление. Такое гринет. Ты в людном месте это делаешь, он достает веревку, пытается мне связать, я его посылаю. То есть место хорошо просматриваемое. Вот, вот, вот, вот, вот тут вот он меня грабил. Вот, смотри, двери открыты были, вот здесь все было вот просматриваемо. Отсюда, отсюда, отсюда, отсюда. То есть, ну, блядь. Ну, видно же то, что человека грабили. Я ему говорю, это людное место, отъебись от меня. Он берет меня, расстреливает спокойно, абсолютно. Пацан, видимо, постреляться зашел на сервак. Привет, за что убил? Что за клоун? Слышно? Ну, в прямом ты меня убил. Когда ты мой. был разве? Чувак, Ты э, э, э, вроде бы как свидетель был. Какой нахуй свидетель? Ты меня ограбить пытался в людном месте. Ну... Но... Что, блядь, не что, ну, ты сейчас. меня ограбить пытался в людном месте, теперь уже свидетель, что то переобуваешь. Каких нафиг, какого нафиг люди вместе, месте? Это перевод был сейчас. Никакой а нафиг, это, не я переулок, убил уже. это просто вход в перевод был, формально. Просматриваемый. Ничего, так чел... Смотри, Какая ты где грабил, смотри. Перевод был. смотри. Вот здесь ты грабил. И... Куда физганом тыкаем. Так? И теперь считаем места, а откуда, откуда просматривать. Выход, куда задний. Смотри, раз. Вот оттуда выход 2 не было С крыши я, 3 я бы тебя не граждал, В том перелке -то 4 Отсюда 5 И это ну очень да, большое ладно. место С этой крыши 6 смотри, смотри. С этой крыши 7 Я могу кучу мест сейчас перечислить и ты охереешь Плюс ко всему там был человек да Помимо тебя и твоего друга я, их, я, я всех Я всех свидетелей все убил так свидетелей чего ты даже не ограбил, ты просто начал в людном месте людей пахать Свидетели... просто так, по сути. Так я же с ружьем стоял, правильно? Тебе админ горит, играй в людном месте, получай пизды. Давай мне пизды скорее, я пойду дальше играть. В каком нафиг людном месте? А... Тогда перед вами. Пацан, мне все, да выебанное место. Чтобы... Да выебывался, отъебись от меня. Ты я без я, я без с тобой не буду разведывать. Разговор... Вот. Безлюдные места мне покажи. Типичная просто хуйло Грисмодовская, которая думает, что ему тут все должны перечислить мне места. Я вот их, видимо, сам не знаю, но Перечисли ты мне их. Я тебе не администратор, чтобы перечислять места и правила. Придурок, если ты смотришь это видео, ты как минимум должен это сам все узнавать и читать перед заходом на сервак. Ну или когда ты зашел, открыл правила, сидишь, читаешь. Потом играешь, чтобы потом не было таких претензий, чтобы тебе какой-то игрок должен был что-то перечислять. Он тебе ни хера не должен. Это, кстати, на заметку всем остальным ребятам, у которых какие-то там будут э, разборки с админом, вас будут так просить: там перечисли мне то, перечисли это. У того, кто так просит, есть правила для этого. Пусть он заходит и читает: шлить их нахер абсолютно уверенно в этом ты я тебе че я тебе учитель что ли я зашел сюда не кота имбецила блять учить а через имбецила поясничал это узнал как мы а ты, сказал, а ты, кто? А ты кто такой ты кто такой чтобы тебе пояснить ты не кто ты блять обычный, обычный человек ну вот и все нахуй мне да чуть ли как беда бы ты никто, а ты, ты значит, никто ты тоже имбецил получается хорошо окей все тогда Правильно. сиди в джайле все равно ты ж нарушил а да. не я мне похер, я могу Чувак, быть кем объясни угодно. объясни мне безлюдные места. Я не буду Но тебе ничего объяснять, ничего я тебе нравится. не учитель какой-то, не друг. Я, блядь, обычный игрок, да который ты бы играть. же мне сейчас объяснил, игрок. где, ты где здесь Ты за это получаешь наказание, я иду играть дальше. Сиди в чём, и смотри. смотри, смотри. Ты, ты мне объяснил людные места, теперь объяс... безлюдные места сейчас. Я его не слушаю, ебанутый. Я не буду тебе объяснять никаких мест, нелюдных, ни, ни безлюдных. Да зачем ты, ты мне тогда объясняешь? Пацан, ты играешь за места. мафию? Смотри, ты, ты играешь за учил? мафию. Ты за мафию играешь, да? Стой, подожди, админ, ты играешь за мафию, да? И чё? Как и чё? Ты же должен знать правила игры за мафию. Ты их, видимо, не знаешь. Нахер ты берешь профуху, за которую не знаешь, ну, Как, как бы смотри. Не, не, не Я перебивай. Знаю, что в людных не перебивай, местах нельзя не перебивай. Грабить, не перебивай. Смотри, ты играешь за мафию. Ты ну, максимум что видимо. Ты не ты офигел. Я вроде нормально. Я хорошо. как бы имею. Ответить ты имеешь право готов. сейчас замолчать. На да. вот. остальное Нет. ты прав Нет. не имеешь. Ты никто. Эти я говорю. Я я что же. Местах. Юзер, как и ты. Я тебе говорю, я зашел поиграть на сервер. И вот что ты делаешь? Я не буду тебе ничего показывать. Я зашел сюда не для ты этого. Не места показал правильно? Я тебе показал места, с которых эта позиция для ограбления просматривается, чтобы доказать, что это место смотри, смотри. людное, на котором грабить. Допустим, и это людное надо, место вообще. Допустим. Смотри, ты можешь не дривовать, а? допустим, ты показал, где, где возможно ну, типа, а, обзор на это ограбление. Как бы там никого не было, я все это заранее знал. Тебе показать места, где если невозможно обзор на это ограбление? Нет, зайди за это здание, не ты не увидишь, как никого. здесь да. кого-то грабят. Но это не значит, что это место безлюдное. Даже если, даже если меня кто-то видел, я убил уже их. Да мне все равно, съезд, ты даешь тебе объяснили, что это это людное место, ты берешь при свидетелях валишь одного человека, потом берешь второго, валишь, и я не знаю, сколько ты еще перестрелял. Так, ну, мне на это а все равно, я не видел? буду тебе объяснять, да какие места безлюдные. Бил, бил. Я а, сюда поиграть пришел, а не ребятам каким-то объяснять, а какие что, места нет, людные, какие... Да ладно, ты мне объяснил сейчас, по... Иди нахуй, блядь. Вот. <плодит> Челюсть, да, вот. Что ты делаешь, блядь? Ты долбоёб. Что ты делаешь, блядь? Ты в блюдном месте какого хуя творишь? С админом я потом разобрался, так что забирая свои слова обратно. Ассасину на этом сервере можно делать и так. Ух ты! Ого. Что ты делаешь? Что ты делаешь, блядь? Что вы, блядь, делаете? Какие нахуй 20к? Серьезно? А, там пацан за администратора грабит и стреляет с пулемета. Ты сейчас серьезно грабишь? Пацан, тут админ с пулеметом сейчас залетел, меня начал стрелять. Ты сейчас серьезно? Какого хуя происходит вообще? Алло, пацан, ты сейчас понимаешь, что происходит? Я сейчас захожу к вам в открытый дом. Он, блядь, за админа кнопки нажимает. Он. Сейчас, 5 сек, подожди. У вас за админа, во-первых, челик кнопки, блядь, бегает, нажимает, которые РП, по сути, считаются. У вас какого хуя, говорю, админ кнопки нажимает, алё, ты меня слышишь, нет? Я у тебя где и... здесь кейпад, вот. э, с тебя, помощью иди. которого выбраться? Где тут у тебя кейпады? Где кейпад? Кейпад где? Вот кейпад. А, ты его то есть замаскировал, взял так, чтобы его не было видно, да? А это так можно что ли строить? Ну, его, его не видно нормальному человеку, он сюда не обратит даже внимания. Ну, Грабитель, правда? блядь. у Это... меня, меня еще вопрос. вопрос почему, почему администратор залетел с мне да, он мне стрелять, чуть не убил меня. Вейзер вот, вот. его снимал? Один раз, но потом О, я, в вы я в лотерее выиграл! Вы чего? Я в лотерее что ли выиграл? Ни хера себе! Итак, ребята, сейчас будет одна из ключевых ситуаций, которая как раз даст название этому ролику такое, которое вы сейчас видите очень умно сказал, бейте на заметку, потому что я гений мысли. Так вот, мне снова встретились два придурка, уже не один, а их целых двое. То есть один мост на двоих, сами понимаете, то что, ну, они нормально не могут думать. Но, несмотря на это, они берут криминальные профессии и думают, то, что они знают все правила игры за криминальные профы, не читая их. Я не говорю то, что я мастер Дарк но я как минимум могу понять, что можно делать за криминала, а что нельзя, даже не читая правил. Как минимум, нельзя это делать при свидетелях криминалей. В принципе, в принципе это единственное, что нужно знать. Имеется в виду знать не читая правила, а опираясь на свой предыдущий опыт игры на разных серваках. А остальное все-таки, ребят, всегда читайте правила. Это очень и очень важно, потому что они всегда различны на разных серверах. Ну вот так бывает, люди не руководствуются одним сводом правил. Что за хуйня? Здравствуйте. Здравствуйте. Стань, пожалуйста, лесом в сне. Быстрее, быстрее, быстрее. Лесом в сне, Сань. Лесом в а, Серьезно, в подъезде это не делаешь? Ну да, что? Безлюдно. Понятно, ребят, блядь. Держите в курсе, окей. А где ты хочешь обменить Давай, быстрее. Ну, как минимум, чтобы в квартиру Куда? завели. Или же вообще здесь нахуй не грабили, ебнутые. 100. Ага, хорошо. Сука, два дауна ебаных. Вы не видимо, ребят, матч самое главное. А понятно, вот quotes... вот Бл -бл, теперь берем, перематываем на несколько секунд назад момент, когда заходит сюда священник, и в этом увидите, помимо священника, еще другого человека. Но вы сейчас скажете то, что он с лысым же договорился и все нормально, значит никаких там особо свидетелей-то не осталось. Помимо этого лысого был еще один свидетель, там поцк в шапочке в вот этом в скине бандита. С ним он, во-первых, не договаривался, а во-вторых, он делает это в общественном месте опять прям на входе Берет, стреляет по людям Мало того, что грабить в общественных местах нельзя Но с, тем более стрелять И потом вот это отоставлять свидетелей Тоже нельзя Он знаете сколько раз по-хорошему нарушил Да хватит мне писать о том, то, что мне миллиарды с арбуза приходят Перестаньте В общем, так делать нельзя Что за уебища, блять, здесь играют? Вообще я не понимаю Во-первых, там был Громила, кажется, Рауни Первый вот, затем был то ли хакер какой-то, да, Виктор Пир меня убил, если не ошибаюсь. Вот. Они меня начали в цементе прям в коридоре в подъезде грабить, что считается, наверное, людным местом. Там уже люди ходят, наверное, чтобы зайти в квартиру. Вот лестничный пролет, прям mm -hmm. на нем начали меня почти что грабить. Потом меня они убили. И.. В этот момент дверь открылась, там люди были. Цемент, да, мы там грабили. А че как я просто не помню про фу... А кого мы тебя грабить начали с Ты пахни сюда, Рауди. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Да, я знаю много мудаков. Но таких охуенно тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Джон? Нет, не знаю. Ни свидетели, ни камеры, ничего не было. Мы могли спокойно грабить, ни людей, вообще никого. Ну вы свидетели-то убийства были? Были. Где? Какого? Ну вы ж меня убили. <свят> мы тебя убили, а свидетелей не свидетель то был вы это сделали Какой по сути эффект? в людном месте где? Кто? вы меня убили блять в людном месте алло вы че Товарищ! Товарищ! вы вы ненормальные? че ты кричишь блять как и свидетель есть демка есть, есть демка есть у тебя демка демка есть а ты доказать ну, сможешь, что, что демку, не виноват? Ну ты покажи демку, если ты хочешь, на, чтобы нас забанили, Окей, смотри, смотри, смотри, смотри, 5 сек, 5 сек. Какое чмо, вы просто послушайте, а у тебя демка, он знает, что он нарушил правила и не может в этом признаться? Такая гнида! И таких вот просто большинство на серверах, как на моих, так и на остальных, 90% игроков именно такие. Камера, я что ты пиздишь что, пиздит, что, что могу... камер не было? ты пиздишь? А ее не было там прикинь, они не а У тебя демка есть прикинь? то, что там камер не было, а? Я не слышу эту истеричку, он рет как ебанашка. Смотри, смотри, смотри. По денежным операциям ты можешь посмотреть они не передали ему даже денег, чтобы подкупить его. А, это знаете, людное место того, уже 100% и вот это вот, это начало, вход в это здание. Судите, это... Заткнись, про... заткнись, истеричка. Я тебя, еле слышу. Я тебя не слышу, истеричка. Да, Кто не понял, он пытался вывести на оскорбление, во-первых, и во-вторых, он пытался этим сорвать разборки, а это очень и очень такой хороший признак того, что они уже знают, что они виноваты. Сука, два тупейших по. Придурка, которым не встречались в DarkRP Даже одиночные ребята вот, Которые были там кончены В видосе на Фьюжине И на прочих серваках но ну, не сравняться, это просто два охеренно тупых идиота В общем Пошли мы в Discord Вот прям с этого момента Я тебе буду Не перематывая ничего, не на паузу Вот они зашли Вот заходит он тут что-то Стоит, гнется. И раз, я за ним иду И смотри Пожалуйста, в этом сне, быстро, быстро. В этом сне, станешь? Боже, видишь, в этом дальше подъездили, смотри, да, что происходит? Понятно, ребят. Вот я сейчас... Иди-то в Ну, как минимум, чтобы квартиру завели. Или же вообще здесь нахуй не грабили. ⁇ Вот, я дверь открыл. Вот там челик бежит, он это видит, спокойно Я здесь валяюсь на входе. Вон там свидетель, смотри. Там сто раз были свидетели. А подкупа не было ни единого. Да я ничего, не... видишь, они убежали. Вот, смотри, 10 секунд назад. <говорит> а, мальчик, а, сам, а, бежит, а, да. И анимации нет. Ничего того, что он там, знаешь, когда ты передаешь деньги, анимация есть, как будто персонаж наклоняется ну и руки да, протягивает. Да, да. Даже этого нету. <говорит> Понятно. <говорит> сука, два уёбка, Как я ненавижу таких, блядь. Ладно, я отрубаю сейчас от Дискорда. Выноси сам наказание. <говорит> Так, получается, у вас у обоих НРП, вы открыли дверь, как только этот человек убил, там было два свидетеля банки видно? Ну, мы с ними договорились, Неландер. Так, вам обман. Нет, по факту мы же договорились, Бог простил, там свечение. Ну да, он тебя да, убил, не у... у... у... у... фактом. Давай, да, ты... да, да, блядь, блядь, договорились, сука, блядь, отмазывайся блядь. дальше. Да никто не договаривался, забей, никто не договаривался. А, все, угомоним, ну, спасибо да, огромное, я... пятерочку ему ставлю пятерочку красава в общем сегодня как-то так мы с вами понаказывали дебилов dark rp если что играл на сервере Wazers RP, айпи будет в описании заходим играем кого заинтересовал сервер а также не забываем то что у меня есть своя группа вконтакте которая тоже находится в описании надеюсь соберете за определенный срок тысячи лайков под этим видео, потому что очень хочется посмотреть на эту цифру вновь.